Так жизни много. Нужно жизнь прожить. болезнь переболеть. И быстрое такси. И самолет, что не сумеет приземлиться. Мы молоды, и мы хотим крутиться день и ночь. А с ним и смена полюсов. И тонкий лед, припорошенный снегом. И первый проигрыш, первая победа и поцелуй, что сердце разобьет. А камень, что висок летит, пускай на сантиметр не же стукнет. Велосипед, что мчит навстречу Уж лучше он заборы покалечит, чем лбом столкнет Колени валы это красит. А может лапку на удачу? Подкову? Клевер? Что еще? И пуля Лучше пусть не вылетают и не взрывается метро Я в жизни знаю лишь одно, что ничего не знаю Но жизни много, нужно жизнь прожить Того и вам желаю Я уже почти без сил усталость мой наряд, Я устал, нет больше сил бороться, Завязал, курить с ним брошу, и пить тоже так сказал. Один знакомый мой хороший устал, Каждый день на прошлый день похоже, я схожу с ума Мне снятся те же сны, что снились мне вчера Знакомство сводится к нулю, но одинокие не хочу быть, может, я свое найду, Когда сильнее захочу. Ну а сейчас я, кажется, устал. Нет больше сил бороться, завязал. Курить не брошу и пить тоже, так сказал. Один знакомый мой хороший Я устал, так устал а -а -а -а, Так устал Так много Жизнь И я хочу стать человеком, который мог бы быть примером. Ну а сейчас мне нужен сон в моей душе, большой погром я там. Добро пожаловать к нам на вот такую вот акустическую акустическую премьеру нашего альбома Музыка из кармана. Я надеюсь, вам понравится. Вы отлично проведете время вместе с нами. Располагайтесь поудобнее. Не зови меня в кино, и на кофе тоже не зови и Я не из тех, кого то просто покорить Влюбляюсь в тех, кто слишком хорош Недоступность влечёт в мире кино и звезд, моделей и музыкантов Слишком мазохным мой выбор абстрактный, но я люблю тех, кто не любит меня. Такая вот жизнь, такая игра. Я люблю поэтов, музыкантов, актеров, режиссеров, впрочем тех, кто никогда не полюбит меня, а, а, -а. не полюбит меня. Думаешь, я больна, это не так Моя голова в полном порядке Просто у меня свой идеал Я не хочу тебя ранить, говорю все прямо Ты очень хороший, может даже слишком Долго и счастливо могли бы, но Я люблю музыканта, поэта, актер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 не полюбят меня, а -а -а -а -а -а -а -а кого-то из них уже нет, но я все равно люблю и буду любить, пока сама не уйду. Геним нужен свет, звездам нужна тьма. Где есть ты, лучше без меня. Ведь я люблю, ведь я люблю, ведь я люблю, ведь я люблю, ведь я люблю, ведь я люблю, ведь я люблю, я люблю, я люблю. Ведь я люблю тех, кто не любит меня Такая вот жизнь, такая игра Я люблю поэта, музыканта, актера, режиссера, впрочем тех, кто никогда не полюбит меня а -а -а. Не полюбит меня а -а -а. Не полюбит меня а -а -а. я приеду, приду к тебе. Нет, не обижай и не будь обижены. Услышь меня, прости меня, я заберу эту боль, что осталось с тобой, я заберу страх, что ломает тебя Срежу все шипы на розах Твоей любимой стану Позой просто позвони О, Просто позвони Просто напиши Позвони, о, просто позвони, просто напиши, о, просто напиши, просто позвони, о, просто позвони, просто позови. Расставаться теплыми сезонами. Может быть мы с тобой останемся хорошими знакомыми. Может быть мы с тобой забудем друг друга и найдем что-то новое. Может для новых встреч не будет повода. Когда ты критически близко Я вспоминаю Как в съемной квартире С тобой сочиняли песни С тобой проявляли фото На съемной квартире С тобой говорили громко Рисовали по стенам взгляд, всех слов не собрать Мы врали, будем врать Врали, будем врать Что все хорошо Могли бы сказать Но времени не будет ждать Пора отпустить Даже если мы вместе На съемной квартире С тобой сочиняли песни Вместе с тобой говорили громко, Рисовали на стенах, стенах, стенах, На съемной квартире, с тобой сочиняли песни, с тобой проявляли фото а -а -а -а. На съемной квартире, с тобой говорили громко Рисовали на стенах С тобой починить бежать Не пытайся задержаться, когда больше не удержать Не удержать, не удержать Не удержать, не удержать, не удержать, не удержать, не удержать.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 Выкинуть тебя из моей головы, мне понадобились ночью, что добились, и очень сжигали мосты. Ко да мне мама говорила, будет больно, все проходит. Подожди, еще немного а я все пытаюсь удалить тебя. Я пытаюсь избежать всего, что связано с тобой, но вновь. Вновь, вновь раздираю свои губы в кровь Чувства, будто ты везде Не покидает никогда Знаки, знаки, значит, что я все же влюблен Написал удали, и я тоже удалю Мы играем каждый день, но я не люблю игру проиграл бой, впереди война Хорошо с тобой Тебе без меня Мне понадобился месяц, чтобы выкинуть тебя из моей головы Мне понадобились ночи, что давили сильно, очень не сжигали Да мне мама говорила, будет больно, все проходит подожди, еще немного А я все пытаюсь удалить тебя Буря Слезы, чувства, жесты, боль, дура, взгляды, алкоголь, нежный, ссоры, злость, обида, буря, близость, я убита. Мне понадобился месяц, чтобы выкинуть тебя из моей головы. Мне понадобились ночи, что и сильно, очень сжигали мосты. Да мне мама говорила, будет больно, все проходит, подожди еще немного. Я все пытаюсь удалить тебя, эй ты, посмотри, посмотри сюда, эй ты, посмотри, что делаешь со мной, эй ты, посмотри, посмотри сюда, эй ты. До тех пор, пока бьется мой пульс Буду делать все, буду делать все Даже то, чего боюсь До тех пор, пока бьется мой пульс Деньги, цели, мысли, планы Я в ловушке, я в капкане Страхи душат мою шею Надоело Смелость будет моей силой Я в законе своей жизни Пропишу единым пунктом Будь что будет На одном месте долго не просидеть вся скуки умрешь Каждый новый день – Это новый ее путь Брать, не брать, брать, не брать Я хочу все и сразу до тех пор, пока пьется мой пульс, буду делать все, буду делать все, даже то, чего боюсь, до тех пор, пока пьется мой путь до тех пор, пока пьется мой пусть, буду делать все, буду делать все, даже то, чего боюсь, До тех пор, пока пьется мой путь. Построю свой личный бизнес, заведу блог, стану артистом. Мне все равно, что подумают люди. Будь что будет, пусть осудят, не собираюсь топтаться на месте. Мне интересно, хочу видеть больше, хочу знать, насколько способен мой мозг в периоды злости, что с вами, ведь на одном месте долго не просидеть, со скуки умрешь каждый новый жизненный день. Это новый ее путь. Брать не брать, брать не брать. Я хочу все и сразу.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 Пока бьется мой поезд, буду делать, буду делать, делать, пока бьется мой поезд, делать делать, буду делать, на одном месте долго не просидеть, со скуки умрешь каждый новый жизнь день, это новый ее путь, Брать не брать, брать не брать, брат, не брать, брат, не брать.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 Гаямся, но все еще встаем. М -м -м. Солнце спрячется за гори, станет грустно, как Обними меня, скажи, что все пройдет. Очень сильно, все же прячем глубоко. Дом может больно ранить. Да? М -м -м. Задаем себе вопросы и ищем смысл, но может проще будет рухнуть в этот дом вот с головой. Я хочу. Чтобы ты услышал эту песню, Если трудно подружиться Самому собой. Ведь солнце спрячет за тучи, Станет грустно, но ты лучше. Обними меня, скажи, что все пройдет. Очень сильно. Все же прячем глубоко то под кожей, То, что трону может поранить от советов и упреков. Жизнь изношена, истерка все рассыпалось на сотню глупых раз. Мы так любим. Чтобы сложно нам давалось то, что просто Может, хватит мучить сердце показ. Солнце спрячется за тучи, станет грустно Но ты лучше обними меня Прячем глубоко, может больно а -а -а -а. А -а -а. То, что тону, может больно а -а -а. Для вас сегодня со мной работала два замечательных музыканта: Стас, Никита. Я надеюсь, вы похлопаете. Спасибо огромное, что были с нами, слушали наши песни. Я безумно надеюсь, что они вам понравятся так же, как понравятся мне. Все подробности в комментариях обязательно туда заходите. Мечтайте о великом. И увидимся очень скоро. Мы пришли на площадку, сегодня снимаем такой, знаете, лайв-фильм, премьеру для альбома «Музыка из Кромана». До сих пор непривычно называть ее «Музыка из Кромана», потому что я такую рубрику завела. Поэтому все выстраивают, буду ставить свет, все будет очень-очень клево. Но я что хочу сказать? Хочу сказать, что очень сложно, потому что мы все будем писать одним дублем, и нужно не облажаться. У меня горло скомпает. Аня! Я пошла... Доброе Мечтайте о великом и увидимся в час.